Ну что ж, ребят, я вас снова всех приветствую на прохождении первого Dead Space. А. Дошли мы до 11 главы. Я все так же немножко разобраны Глава 11. Альтернативные пути, насколько я помню, как я прочитал. Ах, в прошлой главе мы встретились с нашим... Кларк, да, я вы должны найти дорогу в грузовой отсек. Обелиск хранится там. Рядом с вами должен быть лифт, который позволит спустить обелиск в ангар. Молю, вы должны помочь мне. Это единственный способ. Да, в прошлой серии мы завладели челноком, наконец-таки. Разобрались с регенирующей ебакой. И теперь мы идем грузить обелиск на борт челнока. Сейчас мы немножко винтовку прокачаем. Как немножко, но мы, наверное, я сейчас замаксим, скорее всего. Объем, ущерб, зарядка. Да, на, на, на, на, на, на, на, -на, -на. Так где у нас тут повыгоднее позициям Так, раз, два, три. А сейчас еще один можно купить. Все, за макс или импульс, но самое то, так скажем, да, у нас, да? 175 патронов изюм? Понятное дело то, что когда она максимального уровня прокачана, она Против некроморфов нормально залетает, но все равно, когда их много, лучше все-таки лазерная Ничего лучше нее, мне кажется, в этой игре нет. Ну и конечно. Ну а конечно самого начального резака. Я считаю, в этой игре нет. А если тут только опять туалета заходить можно себя Ну, сейчас тоже такое этапчик начнется не очень приятно Я все и за всех сильнее будет лестно нам мешать приятного мало придется... придется двигать эту хрень видео обелиска и терпеть нападки этих говноедов положили на лопатки это говно. То говно тоже мы убьем? Не было. О нет. Наушники садятся. А, сейчас если сад, придется аудиоустройство поменять. Вот, как видите, покупаешь какое-то новое оружие, и на него становится, становится, начинает появляться боеприпасы. То есть, если у вас проблемы с боезапасом, меня сейчас этот голосовой помощник будет врачить. Если у вас проблемы с бо боезапасом, максимум вам два оружия и все. Я просто беру импульс, но чисто ради последнего босса и не более. Сейчас мы, наверное, доставим обелиск. Я у него устройство переключу, потому что аудио помощник. Ты, а где ты, говно, обоссана? Да я понял, что батарея садится. Так этот с броней. Руками, старая ну, рука. Это тоже ебака с броней. Ну не торопимся. То кого важна только приложить блок. Когда на тебя бежит, конечный гебака, но это не важно. Просто смотрим частенько по сторонам и умаримся. Здесь в принципе можно взять им просто. Так и давно не стало. звуковыми эффектами все они а боссы мешают очень сильно Опять это говно выдать злое да? mm -hmm. тебя... вот пожалуйста Смотрим вниз, они не должны у нас сагриться, по идее. И я понял, что батарея села на я не надо. Опять же повторяю, стараемся никуда не торопиться. У нас просто зафокусит какого-нибудь давнище понимаю что вот этого вот дерьмища вот на дерьмища на счет Ебаки баки бегают. Но вот это давно был так Все-таки все сагрится на меня. Мне сейчас не показалось из него вот этого два говна вылезли. Давайте. какая-то задержка сейчас была на быстрое не знаю почему да ладно не важно давай раскрывайся мы дальше пойдем ну, еще ч захотел так куда она там обратно да окей нормально зарядимся Понял, понял, понял. Налево. Бежим до упора. Не хочу им слышать. Сейчас мы приедем, и я аудиоканал поменяю. Мне интересно аудиопомощника в наушниках слышно. через наушники. Так, сейчас оба Moment переключу аудиоканал. Так, вроде звук есть. Поехали. Ой, как громко. Да, на аудиокарте поприятнее играть, конечно. Так, вот здесь у нас... Так вот вроде нормальные. Я буду надеяться, что я слишком не кричу, не слишком сильно кричу э, микрофон, потому что я же все-таки поменял канал с, с Завалка. твою мать вот этого я не ожидал это было не очень приятно почему, почему задержка карантин снял а ну я еще забыл выделить небольшой плюс, когда у вас много стволов. Если вы такой же экономный, как и я, на плане того, то что вы нормально там попадаете и тому подобное, вы больше денег зарабатываете. То есть вы собираете много патронов на ...подвести челнок. Автомат загрузки не отвечает. Тебе придется отключить гравитацию и вручную подвести обелиск под нищий челнока. То есть вы, например, используете один ствол, да, который вам нравится? Или который вы там считаете... ...мощным? Или просто качаете что-то одно? То вам дополнительно залетает боеприпас на другой ствол... Вы можете либо все складывать на склад, либо продавать лишнюю припас, что тоже немножко вам копеечку дает. Ну, это так. К слову. Так. Ну, давайте смотреть, куда нам тут... Понятно, что сюда, конечно. <звы> Сейчас лутаемся. Надо еще как-нибудь так микрофон закрепить, чтобы клавиатуру не было страшно. А то я тоже пересматривал записи и щелкание вот это по клавиатуре тоже некоторых может напрягать ну, даже меня самого она иногда напрягает когда там прям вообще настроение нет там что-то решил посмотреть сам себя виб матча что ты делаешь короче поворот не лезет короче Вот этого Найс пролетел. Вообще хорошо. Моточка. Ну это все. На каждого почти по выстрелу, ну, в тело попадал. От урон, да, не очень... Неважно, здесь будет достаточно. Поэтому... Остров что По 100 раз двигать еще, кто не заспаунился? Давай, выдвигай пока. Здорово. Два шотика. Эй, дурачок. Сейчас Да. не БЛЯ! Как это было громко, это ужас! Ох, я аж проснулся, мать твою, алло. Да почему я должен? А-а-а. Забейте. Я думал, там еще двигать надо. Всё, я на месте. Да я понял, что всё. Всё ещё никак не заставлю работать чёртов автомат погрузки. А если верни гравитацию, тогда я смогу загрузить обелиск. Хорошо. Тогда мне прыгнуть, пожалуйста. Mm -hmm. Спасибо. Ой. Обсерился немножечко. Надо потом трусы поменять. Шучу. Наверное. Зона гравитации. давно гравитации. Недавно такое Тет, погрузка, <как> Он на борту. Пожалуйста, полетели со мной. Вместе мы сможем остановить разум Роя. Мы наконец прекратим. Поехали чем вообще без проблем. Я же этот... оптимист, гитарист, пианист, пахуист, погрузист, аквалангист. Ну, что я могу сказать? Нас скинули. Успешно. Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Я должна быть благодарна за то, что он нашел агирист. Мы даже обошлись без помощи USM-Вейлора. Кстати, Спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск, божественная реликвия, его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Егиду-7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась Си и Си и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня. А вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Люблю тебя, Айзек, какой «Люблю Ты тебя. должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Я, я в диспетчерской. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзик. просто. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Айзек. Я, я хочу тебя. Я хочу, чтобы ты сделал нас единым. Это ужасно. пойдем, твои, диспубликанцы. За твоим немного давай. Сколько можно? Сколько можно? Я в диспетчерской, но я, я не знаю, как ты, типа, сюда прошла мимо вот этого вот говна, если так можно выразиться, да? Ася, это ты? ты? уже второй раз меня спрашиваешь. Прости за все, что я я не хотела причинять тебе. Ты должен вернуть его обратно. Ты должен вернуть его обратно. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Ну, может, ты включишь уже, я пойду. Спасибо. <как> <как> <как> <как> да. Угу. Определенно. Запущена капсула челнока USG-09. Повторяю, челнок выпустил капсулу. Это не важно. Я не сбежит. Я бы даже с первого раза понял, когда она появилась, что ладно. здесь что-то не то. Алло. <как> ну, ладно, пойдем. Во вообще, типа, не палится, да? Ну, откроется сегодня дверь. Спасибо. Мне вот просто даже само интересно вот это вот бледина, которая сейчас сначала на кесе Вот куда она смылась, чтобы мы туда сели. И полетели в колонию. Я понимаю, что это игровые условности, но... Чего ради? -то. причинять его боль, Айзек, но. Патроны кончились. Но я поставлю тут пару некроморфов тебе перед челноком, чтобы ты не расслаблялся. ведь я не хочу причинять тебе боль, Айзек. Я не хочу. Я вот не помню, вот там вроде пасхалка лежит. Могу наврать? Ну. Могу наврать. да я наврал <coughs> не пасхалка там не, точно не помню как во второй части дед Space там а, но ну мы дойдем до этого я покажу ее обязательно там типа лут и статуэтка обелиска типа откуда не возьмись появилась в рот снижь, не определенно может мы полетим вот что-то опять коротенькая глава Чё ты сосиска немецкая грязи свою косточку ладно глава 11 завершена Альтернативные решения у нас, так скажем, приняты. Поэтому я сохраняюсь и на этом с вами опять прощаюсь. В следующей, в следующей главе, финальной, мы прибудем в колонию и будем двигаться дальше. Ну что ж, как обычно, хорошего настроения, доброго времени суток, не болейте, всем пока.